Вы просили, я сделал лучшая сборка на АК47 сияние. Лайк, like, подписка, комментарий, погнали смотреть. лопатой хотел забить. вертушку только выдели скорее всего сейчас будет полетать а она вот здесь я надеюсь вы другую не сломали вертушку Там еще, там поднимают, видимо, чела. Я там нокнул. Ее <Слышко> там монстру убили. как я его так убил вообще не понял блин как в бы экран же это быстренько быстренько вот и я тебя увидел у меня люди как Ч ли? Нормальный как нормальный, нормальный.